всем большой привет сегодня будем готовить красивую новогоднюю закуску елочка делается она легко и быстро из доступных продуктов смотрится на праздничном столе очень интересно и нарядно список всех ингредиентов будет как всегда в конце ролика а также в описании под видео приятного просмотра 250 граммов творога измельчаем погружным блендером Выдавливаем в него 3 зубчика чеснока, добавляем щепотку соли, немного майонеза и снова перебиваем все блендером. Я использую домашний майонез. Рецепт приготовления можно посмотреть в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. В процессе добавляем еще майонез. Только постепенно, небольшими порциями, пока масса не станет достаточно пластичной, но вместе с тем останется густой. Дальше добавляем в творожную смесь горсть мелко нарезанного укропа и хорошо все перемешиваем. Теперь берем кондитерский мешочек с любой широкой фигурной насадкой. Перекладываем в него приготовленную массу. И формируем будущие елочки. Для этого берем несладкое печенье Мария или соленый крекер и выдавливаем на него необходимое количество творожной массы. Должна получиться фигура, похожая на конус. Затем берем небольшие веточки укропа, распределяем их равномерно по всей поверхности закуски, при этом хорошо прижимаем, а дальше украшаем получившуюся елочку любыми яркими продуктами. Подойдут зерна граната, консервированная кукурузка, болгарский перец разных цветов, вареная морковка, да и многое другое. сверху елочки посыпаем кокосовой стружкой вот и все красивая новогодняя закуска готова поздравляю всех с наступающим новым годом если вам понравился рецепт ставьте лайк жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал